Смотрите, для того, чтобы уравновесить ваш рунический код и сделать правильную вязь, которая включит в себя те вибрации тех рум, которые, которые вам катастрофически не достает, необходимо будет сделать предмет силы, то есть индивидуальный рунический амулет. Понятно это? Отлично. А предмет силы будет включать в себя не только те руны, которые вам положены как бы по закону, да, потому что они уже ваши, и пока вы не смените себе паспортные данные, а, вам придется жить именно с такой пропиской, и а не с какой-нибудь другой. Но закон говорит, что просто так добавить руну мы не можем. Но мы можем наложить руны друг на друга, сделать их Работу совместно. Эти руны принадлежат нам, нам, значит, мы можем делать с ними все, что угодно, они наши по праву. Соответственно, накладывая их друг на друга, появляются автоматически некие, некие дополнительные руны, которые, появление которых закон не нарушает. Он как раз наоборот говорит: они появились естественным путем как следствие взаимодействия этих рун в составе рунической, рунической печати, в составе рунической вязи. И в этом случае не нарушается закон, то есть мы что-то не берем себе дополнительно, а мы используем естественный эффект наложения рун друг на друга. Потому что если бы мы просто попросили дайте нам эту руну для компенсации, нам сказали бы заплати. С какой стати ты берешь силу, которая тебе по природе не принадлежит? Заработай, заплати, раздобудь. Да? А здесь получается это следствие. Знаете, здесь такой метод кота Матроскина срабатывает, да? когда э, э, говорили, как, как с теленком будем разбираться. Он говорит, корова моя, значит, все, что она дает, тоже мое. Да? Вот здесь тот же самый эффект. Если руны, наложившись друг на друга, дали нам третью, четвертую, пятую руну, то они имеют право работать у нас в нашем сознании так же, как и все остальные, как следствие, как молоко и теленок, уж упомянутой коровы. И это как раз и есть тот самый универсальный магический эффект, которым мы всегда пользуемся, потому что он не нарушает закон, он дает нам огромные возможности. Единственное, с чем мы должны будем справиться, это с трансформацией, трансформацией сознания, которая неизбежно за этим последует, потому что руны ваши, вашего рунического индивидуального кода начинают работать в паре с рунами, которых до сих пор не было, а значит они работают с несколько более расширенным эффектом. И этот расширенный эффект вы можете только предполагать, как он выразится. Один из эффектов, я вам уже сказала, ваше сознание докомпенсируется до целого. А это значит, что люди и эгрегоры, которые раньше выполняли эту святую миссию, вам перестают быть нужными. При этом эгрегорам дается совершенно четкая команда. Твоя работа здесь больше не нужна. Отошел. Соответственно, они могут вас попровоцировать трижды, но имеющие на себе, внутри своего сознания и на материальном носителе сделанный предмет силы, для них это является как печать, как, как законом, знаете вот как вот идет человек например в церковь, да, исповедуется на него в этот момент ставится определенная печать, пусть она невидима не обычному глазу, но тем не менее эта печать на нем стоит. И все окружающие системы, которые считывают человека не по лицу, не по одежке. Да? А как раз именно по этим печатям эту печать видит и, и, и говорят: человек очищенный. Да? Значит, он достоин того-то, того-то, того-то. А вот этого, этого, этого он не достоин. И здесь точно так же на вас ложится печать, созданная вами же самими, которая эгрегориальными системами начинает считываться как печать права. Прежде всего, право не компенсировать вас по алгоритмам эгрегора, и они вынуждены будут это сделать. Если бы мы только вписали эти руны и эту вязь в свое сознание, не подтверждая его сделанным предметом силы, то эгрегоры имели бы право трижды вас провоцировать, например, чтобы вы эту печать добровольно стерли. Да? Например, у вас помирает какой-нибудь родственник, и все родственники высоко поднимая коленки бегут в церковь да, на какое-нибудь богослужение, потому что ну, человек умер, надо же. Ну, это же святое дело, закон. Вы, конечно, тоже как Любящий родственник туда идете, проходится служба, и у вас все, что вы себе поставили, вся конфигурация смывается на раз. А вот такая вот провокация. Если вы сумеете своим родственникам сказать, вы там нойте, а я тут за воротами на подворье подожду, да, лучше всего и за подворьем, да, пукуру по постают. Да? Вот. Тогда вы избежали, скажем так, этой провокации. Ну, кто же такое способен с родственниками-то спорить, да? Это же потом греха не оберешься, как говорят в народе, и так далее. Вот такие вот провокации, которые будут стараться смыть с вас эту самую конфигурацию. Поэтому наша с вами будет задача не только сделать правильную вещь, но и правильно ее оформить в виде создания амулета. И вот создание этого амулета есть наша с вами нынешняя работа. Индивидуальный рунический амулет, предмет силы, делается по определенным правилам. И с самого начала он делается на бумаге, и только после этого да, он переносится на определенный носитель. Сначала мы с вами изучим непосредственно сами правила правила создания рунических вязей, потому что в рунике они есть. Хоть и скандинавская традиция не очень любит ритуалистику, то есть она, как правило, не настаивает на каких-то жестких ритуалах, но все же в каждой системе магической есть определенные правила. Их немного, но тем не менее их стоит соблюдать. Итак. Давайте начнем с самого начала. Руны каждая сама по себе выполняет, как мы с вами уже выяснили при изучении старшего футарка, выполняет определенную работу. Она сонастраивает сознание с вибрациями тех миров, которые она соединяет. А если эта руна необратимая, то она еще и является ключом к проведению алгоритмов достижения результата или иных информационных потоков, связанных с тем или иным. Миром. Поэтому необратимые руны всегда э, являются более мощными и в сознании, и в футарке, потому что они подтягивают энергию сразу из нескольких источников. И если в вашем Рунокоде есть необратимые руны, то именно это качество в вашем сознании будет выражено максимально ярко. Понятно я сказала? Или еще раз? Да? При этом, в зависимости от того, на каком месте из трех рун она стоит, если эта руна стоит на первом месте, значит вы активно будете выражать свои природные качества, то есть не желать их менять ни при каких обстоятельствах. Если она стоит на втором месте, то вопросы внутреннего развития, внутренних достижений всегда будут для вас в жизни фетишем, то есть вы как будто живете ради этого. Остановиться во внутренней трансформации вы не можете ни на секунду. Или напротив, руна из числа необратимых девяти стоит у вас на третьем месте, то есть на, на золотой позиции, то есть на руне результата. А это говорит о том, что вся ваша активность этой жизни всегда будет заточена на результат. Не важно, что сейчас происходит, не важно, какими пачками от меня отваливаются мои родные и близкие, неважно, сколько им достается от меня проблем. Самое главное, что я вижу этот результат, вот он у меня есть, а значит, все происходит правильно. То есть вот такая вот определенная категоричность сознания. Такую категоричность сознания делают конечно же руны необратимыми. Поэтому если вы в свою вязь будете добавлять еще необратимые руны дополнительно, помните, что они будут работать в три раза сильнее, чем если это руны просто являющиеся проводником. С этим вопросом понятно или еще разок? Понятно, хорошо. Вот ваш, ваша вязь, ваш индивидуальный рунический амулет, который будет делаться в виде вязанки, это процесс, который не должен останавливаться по сути, да? то есть любое ваше преобразование, оно должно вести к следующему преобразованию, к следующему преобразованию. То есть это программа замкнутая сама на себя, самостоятельно обучающаяся, самостоятельно усложняющаяся, в зависимости от того, что и как вы изменяете в своем сознании. Она не должна упираться в конечность. Потому что иначе в конечности придется и ваше сознание, а мы хотим этого избежать. И вот наша с вами задача будет сделать себе вязанку таким образом, чтобы во-первых в ней были учтены все руны вашего индивидуального рунического кода. И самое главное, при наложении они давали вам те руны, которые вам нужны. Критерии оценки мы с вами определили. Они должны выравнивать ваше сознание по древу и Экдросил. И вот когда вы будете составлять свою индивидуальную руническую связь, вы обязательно это правило должны учитывать. И здесь, что называется, вам нужно включить все свое творческое мастерство, как связать таким образом руны, чтобы они в итоге давали абсолютно гармоничный, целостный знак, который еще и подразумевает нужное вам частоты, нужные вам руны. И вот это величайшее искусство Ириля. Поэтому Ириль может быть не всякий. А просто наложить руны друг на друга, они, возможно, и будут работать. Но поверьте, с такой неохотой. С такой неохотой, как э, все... Домочадцы едят борщ хозяйки, которая приготовила его и без любви, а бы как и вообще не умеет это делать. Знаете, такие женщины есть, вроде все делают правильно, вроде ингредиенты все те же самые, и в, и в котел закладывают в правильную последовательность, а жрать невозможно. А есть другие, да, которые что-то тут насыпали, что-то там прикрутили, тут помешали, да, а за уши никого не оттянуть. Талант. И вот хруники, знаете, это тоже талант: он либо есть, либо нет. Если он у вас откроется, вы это сразу почувствуете. Причем эта ситуация совершенно мистические. Вот здесь те, те действительно ирили, что называется, от богов, мои коллеги, которые а, создают действительно универсальные, уникальные знаки, делились своим, своим опытом, своим переживаниями в этом, а, в, в этом своем ремесле. И конечно история совершенно забавная. Вот, например, Есть один мастер, который может составлять вязи только тогда, когда едет в поезде. Хорошо у него такая работа, что он часто разъезжает. Да? Вот он сел в поезд, все, у него понеслось, у него руна на руну наложилась, у него пошел процесс такой трансформации, Сошел с поезда, какие такие воли. Знать, не знаю, никаких рун не было, ничего. Это вот такие вот очень индивидуальные включения. И если у вас действительно проснется дар Эриля, то у вас тоже будут свои собственные знаки. Вот оно накатило. И вот как это накатило, в каком виде это всегда очень индивидуально, исходя из специфики вашего сознания. Абсолютно. Абсолютно. И всегда, всегда, всегда действительно иногда бывает не успеваешь записать связь, просто приложил ее к реальности, она сработала на следующий день пытаешься вспомнить да, это вот мой случай. Есть, вот одноразовый вариант совершенно знаете как медиум что произнес пророчество им потом говорит повтори что повторить -то? не знаю что повторять нечего повторять одноразовый момент. Да? Ну вот. У каждого по-своему. И вы должны прислушиваться именно к себе. И вот для вас первый эксперимент будет так, как вы будете писать и составлять вашу индивидуальную руническую весь. Что-то с вами тоже будет происходить, потому что вы будете включены в рунический поток несколько иначе, чем раньше. Вы будете творить. и тот Человек Ириль, который вяжет руны, по сути, на маленьком куске пространства становится демиургом какой-то реальности. Вы в данном случае демиурки своей реальности, потому что вы сейчас будете полностью перестраивать, переписывать свою личную индивидуальную судьбу, личную индивидуальную карму. И в рамках хотя бы одной жизни ваш разум превратится в разум демиурга. И это совсем иное состояние. Нужно понимать, что создание Такого знака это уже магическое ритуальное действие. При должной практике это можно делать, конечно, и на коленке. Но для вас это первый опыт, и поэтому постарайтесь, чтобы этот первый опыт был сделан с состоянием определенной значимости. Во-первых, вам никогда никто не должен мешать. Помните, занятия магией требует уединения и таинственности. Будучи разглашенными или выставленными на обозрение, в неокрепшем разуме они могут просто потерять силу. Почему? Потому что вокруг много интересующихся, ой, что это ты там рисуешь, ой, что это ты там делаешь. Да? Соответственно, отвлекают ваше внимание. Где внимание, там и энергия. Если вы отдадите свою энергию какому-то третьему лицу, на навязь у вас уже не останется. Она будет сделана абы как, она будет сделана в попыхах, а то и таким образом, чтобы она не привлекала внимание. Да? То есть не выпол... она не, выпол... не будет выполнять свою миссию, она будет выполнять ту миссию, которую вы в нее вложите, не привлекать внимание. Ну и вы тоже вместе с ней не будете привлекать внимание, ожидать, что она сделает для вас что-то другое, не приходится. Поэтому здесь очень важно понимать, когда вы садитесь рисовать став, вы подобно демиургу составляете проект будущей судьбы. Для себя ли вы составляете став или для кого-нибудь другого, это не важно. Вы осуществляете магическое воздействие на судьбу человека, начиная, конечно же, с себя. И поэтому все это должно быть, безусловно, обставлено. Обставлено в достаточной степени ритуально. Когда вы будете делать да, на бумаге, пусть в черновиках, пусть набросках, это всегда творческий процесс. Отнеситесь к этому достаточно серьезно и правильно. Любые правила работы с рунами всегда, как уже было сказано, требуют уединения и таинственности. Это, это значит, что вам никто не должен мешать. Поэтому кошечек, собачек, жен, мужей, детей и прочих домашних любимцев, всех долой. Всех долой. Никто не должен вам мешать. Телефоны отключать. Отключать, просто отключать. Если э, вы занимаетесь чем-то очень важным, в настоящий момент, что действительно может очень сильно изменить вашу, вашу позиционность в этом мире. Поверьте, они все сразу о вас вспомнят, как будто год ждали, чтобы именно в этот момент позвонить. Прийти в дом. Да? Детям сразу нужно будет все от вас. Мужу тоже. Да. Единственное, кто вам никогда не помешает в этом вопросе, это кошки. Потому что кошки вообще очень любят места, где магичат. Поэтому они приходят и просто наслаждаются. А вот собака нет. Собака почувствует угрозу. Собака на э, магические вибрации, любые, всегда воспринимает их как угрозу. Да? Я думаю, что у кого есть животные, те это уже заметил. Как режу руны, так у собачки просто истерика. Да? А кошка как будто валерьянки отпилась, довольная до невозможности. Да? Вот здесь такой вот нюанс. Кошка может вам не помешать, а вот собачка помешает однозначно. Поэтому, ну И помешают, конечно же, люди, потому что люди существа любопытные и люди очень боятся перемен, особенно перемен несанкционированных ими. Значит, соответственно, они будут делать все возможное, чтобы у вас ничего не получилось. Отвлекать, приставать да? и делать вид, что они очень важны в вашей жизни, чтобы вы ни в коем случае не сделали такого, что их в вашей жизни уже не будет. Вот, поэтому лучше всего это делать ритуально, закрыв пространство. Расстелили чистый лист бумаги. И для вас этот чистый лист бумаги вообще в идеале это пергамент, конечно же. Да, причем животный пергамент хорошо выделенный. Но такого, конечно, уже сейчас нет. Поэтому обычный чистый лист бумаги, белый А4, кладете перед собой. Ручки, карандаши, фломастеры. Некоторые приверженцы старой школы предпочитают натуральные ингредиенты, то есть уголек да, или а, чернила, да, с, ну, в общем, живой материал. Да. Но молодежь современной школы с удовольствием ломает, ломает традиции, поэтому мы берем обычный маркер для CD и начинаем рисовать. все, им работает приблизительно точно так также. Ну, что поделать, времена меняются. А, в любом случае, это процесс творения. Здесь в закрытом пространстве вакуума, в котором нет абсолютно ничего, а есть только вы и ваше намерение и ваше знание. В данном случае вы по отношению к этому белому куску бумаги выступаете как демиург Вселенной, из которой, которой еще ничего нет. И на этом маленьком отрезке Вселенной, на этом белом листе вы начинаете рисовать новую программу программу вашей будущей судьбы. Если вы сумеете это прочувствовать, то руны лягут правильно сами. Просто они лягут в такую гармоничную структуру, в которую, что называется, ничего убавить не прибавить. И вы там увидите и те руны, которые вам нужны, и те, которые будут работать потом, потому что вы о них не подумали, а на самом деле они вам тоже нужны. И так далее. Вы все это увидите. И вот этот став, что называется, вот лег, и когда он лег, он спроецируется на вас, но уже проявленные внутри вас руны, и они начнут крутиться, крутиться известным вам способом. И что-то в этот момент они будут делать с вашим сознанием. И если этот процесс пойдет, и вы поймете, что пошла трансформация, это значит, что вы все сделали правильно. Если вам начинают кто-то мешать бесконечно, звонить телефон, соседи включают три часа ночи перфоратор. Надо. Это говорит о том, что у вас есть страх изменения жизни. Они как зеркало, они просто это все делают отображают ваши собственные страхи. На самом деле вы очень хотите, чтобы вам помешали. Поэтому обратите внимание прежде всего на себя, прежде чем призывать богов и закрывать пространство молотом Тора, прислушайтесь к себе, насколько вы действительно готовы к перемену насколько вы действительно хотите быть самодостаточным. И если решение очевидно, однозначно и нет, какого сомнения в этом нет, то вам никто не помешает, абсолютно никто не помешает. Вы пока только начертаете вариант своего, своей будущей рунической вязи. Делать непосредственно амулет вы будете потом. Завтра я вам расскажу, как там есть тоже свои специфические правила, свои специфические условия. Не надо его орошать кровью, ничего делать не надо, надо просто на него смотреть и, как бы и впустить его в себя. Да? И завтрашний день просто пожить вот в этом новом состоянии. Возможно, вам понадобится полночи просидеть над вариантами. Просидите, просидите. Это также входит в процесс трансформации, вы должны научиться видеть иначе не плоско, вот все привязали к одному я есть, да, и вот как елочка сидим. Это фи, это некрасиво. Да? Проявите творческую мысль. Руны все равно будут работать так, как они работают, должны работать в вашем сознании. Но рунам больше понравится, если это будет картина, которая до сих пор никто не делал, то есть это будет неповторимо. Почему? Потому что в нашем правиле есть, в нашем деле есть правила. Если создана какая-то формула, ее начинают юзать все. Ну Вот, например, целящие руны Кена Пертулус, да? она начинает срабатывать в следующий раз через раз. А вот если это уникальная формула, когда ее никто не составлял, она вот только что создана, создана специально для вас это программа, которую никто кроме вас никогда пользовать не будет, она начинает работать с процентов КПД. Поэтому программа должна быть сделана так, что повторить ее даже случайно невозможно. Помните это. Да? И поэтому вам придется приложить, проявить свою творческую мысль. И помните, что ваши чертежные навыки здесь совершенно никому не нужны. Как не нужны были когда-то ваши навыки краснодеревщика, когда вы были изолированы. Абсолютно. Это творческий процесс. И пусть ваша связь будет действительно уникальной, неповторяемой. Никогда, и ни при каких обстоятельствах, даже случайно. Поэтому весь и фокус руднической магии. Если вы справитесь с этой задачей, у вас все получится. Если у вас не получится, у вас останется только один единственный выход. Менять себе данные. Да. Ну это, это, что называется, простой плебейский способ. Да? Он однозначно сработает. А вы попробуйте вот так вот магически, ничего не меняя, изменить все. В этом как раз и прелесть магического, магической работы.